И в дальнейшем, когда я поехал в Индию, один мужчина мне сказал, ты знаешь, Андрей, ты не тех выбираешь. Я говорю, как я не тех выбираю? Я всегда по любви. Он говорит, послушай, выбирай для семьи. А это еще как? Ты выбираешь, чтобы тебя возбуждали, а ты выбираешь, чтобы успокаивала. Потому что ты огонь, а рядом должен находиться человек, который будет сглаживать, который будет тихий, который будет тебя успокаивать и так далее. Точно, ведь семья создается зачем? Она создается для тишины. В банке обычно тишина. Где тихо в банке? Где большая тишина? Там, где деньги лежат. Поэтому, если в кошельке тихо-тихо, в банковской ячейке тихо-тихо, а вы бы хотели, чтобы в банковской ячейке, где у вас деньги, было громко, я бы нет. А вы бы разместили банковскую ячейку свою на вокзале? Я бы нет. А где бы разместили?